Здравствуйте! Сегодня мы приступаем к решению задачи из сборника заданий для курсовых работ по теоретической механике Яблонского соавторами. Вот данное издание, которое идентично многим предыдущим и последующим, и издавалось во многих изданиях. Задача К1. Вот она. Давайте посмотрим. Это первая задача из кинематики. Относится к разделу кинематики материальной точки. Звучит ее название таким образом. Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям ее движения. И вот условия: По заданным уравнениям движения точки. Установить вид ее траектории и для момента времени Т1. Вот он указан в этом столбце таблицы. Найти положение точки на траектории, ее скорость полная, касательное и нормальное ускорение, а также радиус кривизны траектории. Вот данные для всех вариантов. И вот пример выполнения задания. Вот для данного уравнения движения, которое задано здесь в параметрическом виде, и для данного момента времени, нужно ответить на вопросы задачи. Вот здесь приведено решение, которое мы сейчас повторим. Как видите, в дополнении сказано, что данная задача может быть решена не только в плоском виде, но и при движении по пространственной траектории. Итак, давайте приступим к решению данной задачи. То есть мы сейчас должны будем отправиться задачи К1. Ух ты, извиняюсь. Нам сейчас надо будет это все дело слегка подправить. так вот задачи к1 определение скорости и ускорение точки. Перейти с берега дано на берег найти с помощью решения. Что нам было дано задача? Нам было дано уравнение движения в параметрическом виде, то есть x от t и y от t. Напомню, что уравнением движения называется зависимость y от x. То есть зависимость, описывающая геометрическую форму траектории движения. Ну и как и любое. Уравнение кривой, плоской или пространства. Оно может быть задано в явном виде, в неявном, в параметрическом. Вот как в нашем случае. И нам было задано, что в момент времени Т1 к тому же был задан. единицы измерения. Что нам требовалось найти? Нам требовалось найти все оставшиеся характеристики кинематические. То есть это и скорость. И ускорение, причем все его виды. То есть и полное, и нормальное, и тангенциальное. И положение точки, то есть радиус вектор в момент 1 И радиус кривизны, траектории требовалось найти. Что же мы будем использовать в качестве решения? Какие конструкции лягут до моста? Безусловно, это моста, извиняюсь. Безусловно, это... Определение скоростей и ускорений. То, что нам понадобится знать. Из математики нам понадобится знать правила дифференцирования и интегрирования. Ну и также некоторые сведения из аналитической геометрии. То есть, чтобы вам было легче справиться с этой задачкой, вам все-таки понадобится некоторый багаж знаний. Что же это будет? Это, безусловно, будет Значит, набор, во-первых, основных кинематических характеристик. Вы должны понимать их, то есть понимать сам термин, его определение, и формулы, связанные с ним. Напомню, что этих основных кинематических характеристик несколько среди них. Базовые это радиус-вектор, перемещение, то есть изменение радиуса-вектора, скорость, ускорение. Это для поступательного движения. Для вращательного все это может превратиться в угол поворота, точнее изменение угла поворота, в угловую скорость и угловое ускорение, которое может быть задано и в простом виде, в скалярном, если речь идет о вращении вокруг неподвижной оси, например. Может быть задано и в векторном виде. Ну и кроме того, к основным кинегматическим характеристикам относятся понятие траектории, движения, длины пути и так далее. Что еще нам понадобится? Нам понадобится, безусловно, правило дифференцирования и интегрирования. Дифференцирование и интегрирование. Ну и, конечно, нам понадобятся некоторые формулы из аналитической геометрии. В частности, сразу скажу, что часто вызывает у студентов заблуждение. Мы сейчас будем искать уравнение, например, траектории. То есть, зависимость y равная y от x, То есть, одной координаты от другой. То есть, мы уравнение траектории будем задавать в таком виде. Ну, или в параметрическом, неважно. Главное, что мы будем искать связь между этими двумя величинами. О связи вида, когда Одна из координат или обе координаты мы ищем в зависимости от времени. чаще называются графиками соответственной координаты. И это связи между вот этими двумя величинами, между соответственной координатой и временем. Итак, уравнение траектории – это вот эта зависимость, которая нам в данном случае дана. Ну что ж. Давайте попытаемся приступить к решению в данном случае в качестве первого этапа решения. Мы возьмем и определим уравнение траектории, то есть определение траектории. В принципе, нам траектория уже задана. Только она задана нам в параметрическом виде. В каком? Вот таком. x равняется 4 от t. В качестве параметра выступает переменная t, которая имеет физический смысл в данном случае временем. И y равняется 16t квадрат минус 1. То есть, у нас даны зависимости, какие. x равняется какая-то функция от t и y равняется какая-то функция той же переменной t. Ну, или если вам так будет удобнее, x некая функция f1 от t, y некоторая функция f2 от t. В данном случае это у нас линейная функция, даже прямая пропорциональность, это у нас квадратичная функция. Чтобы ответить на наш вопрос, нам нужно просто вместо этого вида Получить вот этот вид. Это делается очень просто. Мы избавляемся от времени t. Например, выражаем вот из этого уравнения выражаем переменную t. t равняется x деленное на 4. Подставляем. y равняется 16x квадрат на 16 минус 1. И у нас получается y равняется x квадрат минус 1. Вот у нас в явном виде... Функциональная зависимость двух переменных между собой. Мы видим, что это опять в общем-то уравнение параболы. И ее мы можем легко построить. То есть задать несколько точек x. 0, плюс-минус 1, там плюс-минус. Два или какие-то, которые нам нужны. Плюс-минус полтора и так далее. Хотя, я повторюсь, мы могли построить и вот по этому виду уравнения в параметрической форме только там бы нам пришлось что сделать? Нам бы пришлось задавать не одну из переменных и строить для нее вторую, а нам бы пришлось задать параметр t. Например, нулевая секунда времени. Первая, вторая и так далее. И для него вычислять по этим вот формулам значение x и y, и потом строить это все дело на координатной плоскости x, y. Итак, на первый вопрос мы практически ответили. Уравнение движения у нас представляет из себя квадратичную зависимость. Это парабола, ветви ее будут направлены вверх. Построить ее делаю уже техники. В следующем фрагменте перейдем к следующим вопросам.